Приветствую, дорогие друзья! Меня зовут Игорь Мерлин, и я системный аналитик, эксперт по монетизации и масштабированию доходов. И сегодня я расскажу вам о том, как правильно зарабатывать на криптовалюте и что для этого необходимо. Также коротко расскажу о том, к чему мы идем, как у нас вообще обстановка в мире, почему мы взялись за это нелегкое дело разбираться с криптовалютой и делать так, чтобы... На этом зарабатывать. И а еще самое главное, расскажу о том, как безопасно инвестировать непосредственно в своем криптокошельке. Из которого, внимание, вы в любую минуту 24 на 7 можете вывести средства по своему усмотрению. И напомню, что это тренд 2022 года. И те, кто об этом знает, будет нам всем счастье и благополучие. Вот. И что же происходит у нас на сегодняшний момент? Чем же вот, обстановка в мире так сильно как бы, отличается от той, что было раньше? Да, конечно, сейчас не то, что было раньше. И на самом деле происходят процессы очень мощные и финансово очень глубокие, которые влияют очень сильно на нашу жизнь. И каким образом влияют? Ну, например, инфляция. Если вы смотрели новости, то инфляция во многих странах Европы она просто двухзначная. Двухзначная. Я уже не говорю там про такие страны, как там Украина и прочее, но даже там в Германии, Франции и так далее все очень-очень даже нехорошо происходит. И что происходит с нашими деньгами? Ну и в России, потому что большинство, я так понимаю, зрителей русскоязычные, не все, правда, далеко живут в России. Вот. В том числе, дорогие друзья, происходит процесс инфляционный, который сжирает наши деньги. Что бы мы ни сделали, куда бы мы деньги эти не вложили, они почему-то пожираются инфляцией. Тем более еще в России... С 1 января 2023 года уже есть такой, такой, я не помню, как это акт или законодательство. Ну, что, короче, будет следующее. Будет еще брать 13% с доходов по вложениям, по вкладам. То есть, если вы в банк положили деньги, получаете там какую-то прибыль, то с нее будет вычитаться 13% налог. Нормально? Итак, во всем, дорогие друзья. И, как говорится, что же делать в таком случае, когда со всех сторон, вот, я уж не говорил о том, чтобы заработать много, зарабатывать долго, легко и так далее. Просто что сделать, чтобы вот эта самая инфляция не сжирала ваши деньги? Ну, во-первых, необходимо ответить себе на простой вопрос: да, хочу ли я? Быть богатым, счастливым и здоровым. Если вы сказали «да», то вы, дорогие друзья, попали именно туда, куда надо. И сейчас я по порядку все расскажу вам, и вам станет понятно. В конце отвечу на вопросы, если они у вас, конечно, будут. Итак, друзья, криптовалюты у многих людей ассоциируются с каким-то легким заработком. И удивляться тут нечему, потому что вот эти самые токены, о которых все говорят, они растут в цене, бывает, что и на 100% в день. Про токены я вам расскажу позже. Гоняясь за большими процентами, очень легко стать жертвой какой-нибудь пирамидки. И часто эти пирамидки, они маскируются, они маскируются под разные проекты. Мне недавно вот предлагали проект вообще учебной платформы на блокчейне. Там такая крутая-перекрутая, когда я зашел, посмотрел, вижу, ну, обычная пирамидка. И вот то, что это учебная платформа, ну, потому что развелось много э, психологов у нас, экспертов, наставников, их надо же куда-то девать. И вот стали придумывать под них вот эти самые проекты криптовалютные. Да, на блокчейне учебная платформа – это что-то с чем-то. Вот, мало того, что есть разные платформы, которые, которые вот таким образом работают. Знаете как? Говорится: зайди, дай денег, нажми на кнопку, и все тебе будет. Там специально обученные люди с тобой все сделают, тебе помогут, ты получишь бешеные деньги 100 миллиардов евро до неба. Но на самом деле так не происходит, дорогие друзья. И те, кто вам обещает много и сразу, задумайтесь. Но все равно, знаете, вот для начала скажу, как, как обманывают и заманивают во всякие супер-сверхдоходные проекты. Вот. И еще расскажу: кстати, чем наш закрытый клуб инвесторов коренным образом отличается от всего этого, а также как обеспечить полную безопасность ваших вложений и их возврат в любую секунду. Так вот, все эти пирамидки объединяет одно необходимо внести определенную денежную сумму, которая переходит на счета компании или счета брокеров или в какие-то другие непонятные места, кошельки, какие-то там хранилища и так далее. И тут начинается самое интересное. Если участники и могут вывести деньги, то это лишь проценты. И то не всегда из таких пирамидок. И вот все это ведет к тому, что очень большие риски, часто такие пирамидки, поработав немножко, они ломаются и исчезают, да, так же быстро исчезают, как быстро и появились. Как правило, забрать обратно вложенную сумму, которую мы называем в кавычках тело, ну то есть тело, то, что вы вложили туда, как правило, это сделать невозможно, не удается. Наверняка, дорогие друзья, вы или ваши знакомые попадались на эту удочку. Да что греха таить, я и сам свое время потерял на этом более 40 тысяч долларов. Нормально? Да, конечно, не смертельно, но, как говорится, ничего хорошего. Так вот, тогда вы спросите Мерлина, для чего уже создают пирамидки? Правильно? Пирамидки такие создают для того, чтобы собрать жаждущих быстрой наживы, выманить у них средства и слинять куда-нибудь подальше. И тогда следующий вопрос. А почему же люди жаждут участвовать в таких хайповых или хайповых проектах? Ну, ответ просто простой до безобразия, даже банальный. Очень хочется денег много и быстро. И психология в этом случае срабатывает по классической схеме. Быстро-быстро зайти и каким-то образом отбить свои вложенные, привести побольше народу и на них заработать еще больше, больше и больше. Дайте мне таблетки от жадности и побольше, побольше. Вот, друзья, можете сделать прямо сейчас так, такую, такое упражнение даже. Закройте глаза и вспомните... Вы когда-нибудь теряли деньги? Вы теряли деньги в подобных проектах? И вспомните, что вы чувствовали при этом? Боль, сожаление, безнадегу, тоску. А вы задумывались, почему так происходило? Вы задумывались, как это изменило вашу жизнь? Очень многие потеряли не просто крупные суммы, а еще и влезли в миллионные кредиты. Ну, а особо одаренные заложили свои квартиры и машины. Все пошло прахом. И понеслось. Кредиторы, банки, коллекторы, суды, банкротство. Даже вспоминать про это не хочется. Друзья, теперь можно открыть глаза. Ну, как вам? Ух, такие воспоминания. Ну, прям вспомните, есть ли у вас знакомые, которые попадались в подобные ситуации и теряли все. А может быть, это вы сами. Я в этом месте обычно прошу поднять руку, если у вас это тоже когда-то где-то как-то получалось. Можно одну, можно другую, можно обе руки. Вижу, вижу, дорогие друзья, что кто-то руку и поднял. Ну, давайте, однако, вернемся к пирамидкам и как они устроены. Ну, в пирамидках а, все выплаты можно подсчитать вперед. Есть фиксированный процент, и понятно, что через 100 дней, например, по одному проценту в день, отобьется вложенная сумма, которую я уже назвал телом. А тогда уж я стану суперпупер мега миллиардером. Но это тогда почему-то не наступает. Участие в таких пирамидках ведет не только к тем страшным последствиям, о которых я говорил выше, а также ведет к потере здоровья, болезням, депрессиям. В общем, даже к обнищанию, потере жизненных ценностей и полной деградации. Такие случаи известны и вам, наверняка, тоже. Так... Как же научиться избегать подобных ситуаций, да еще при этом быть богатым, счастливым, здоровым? Сейчас расскажу. Вы, дорогие друзья, точно хотели бы заниматься инвестированием, как делают самые богатейшие миллиардеры, и при этом получать доходы быстро, легко, много и, самое главное, безопасно. А также в любой момент иметь возможность выдернуть свои денежки без потерь. Правильно? Ну, конечно же. Вот спрашивается такой вопрос. Кто бы создал такую систему, чтобы зарабатывать много-много-много и долго-долго-долго? Правда же? Ну да. А еще, чтобы это передавалось, например, по наследству. Ну да. А еще, чтобы никто не смог ваши кровные денежки отобрать или заблокировать. Да, дорогие друзья, оказывается, такая система уже создана. А теперь я вам расскажу подробно, что же это за такой тренд 2022 года по безопасному инвестированию. Слышали? Нет? Хорошо. Сейчас я вам расскажу, как можно безопасно инвестировать, получать высокие доходы и делать это, Прямо в своем криптокошельке. Давайте, дорогие друзья, еще раз познакомимся. Меня зовут Игорь Мерлин. Я директор по развитию международной партнерской сети ETF Network. Под ETF подразумевают инвестиционный фонд, который торгует на бирже. Точнее, его акции торгуются на бирже. Ну а вы, как инвестор, можете купить эти акции, акции этого фонда. Чтобы уяснить принцип работы, необходимо понимать, что данный бизнес, данная система вся полностью построена на платформе финтропи. Платформа финтропи предназначена для того, чтобы крупные инвесторы, инвестиционные фонды могли получать доходы еще и на криптовалютном рынке. Простота, безопасность, масштабируемость и анонимность – делают эту самую инвестиционную платформу в Финтропе в сочетании с партнерской моделью продвижения уникальным инвестиционным инструментом. Это понятно. А вот вы видите у меня тут надпись ETF Network. Так вот, ETF, Net, ETF Network – это реферальная надстройка к платформе Finthropy. Она была разработана для широкого круга инвесторов даже с небольшими вложениями. Причем инвестор имеет полный доступ к управлению своими средствами в личном кошельке MetaMask через смарт-контракт, что позволяет осуществлять контроль под собствен... над собственными средствами в режиме онлайн. С этим тоже не поспоришь. Так вот, а теперь расскажу коротко, что же, какие слова, чего, откуда а, означают. Так вот, MetaMask это самый распространенный криптокошелек, на котором и будут находиться ваши средства. Он позволяет получать, хранить и отправлять криптовалютные активы. MetaMask имеет несколько уровней защиты от взлома и кражи. Нормально? Теперь про смарт-контракт. Что же такое смарт-контракт? Смарт-контракт – это интеллектуальный, умный контракт. Это набор надежных математических алгоритмов, которые позволяют описать достигнутые договоренности, обеспечивать и контролировать их выполнение в автоматическом, в автоматическом режиме, не прибегая к традиционным юридическим процедурам. Понятно. Это вот смарт-контракт. ETF-нетворк проста в использовании, всегда готова к работе, не требует обучения и специальных знаний в криптоиндустрии. Ну, казалось бы, все хорошо. Теперь вы меня спросите, Мердин, а откуда же берутся эти сольда, да, как у Воротина? Так вот, откуда, дорогие друзья, берутся доходы? Команда трейдеров непосредственно работает на рынке проводит анализ ситуации и заключает торговые сделки. У каждого трейдера имеется ряд проверенных стратегий, которые приносят высокие доходы. С этим тоже понятно, откуда берутся доходы. И я вам коротко расскажу о том, что существует два основных вида инвестирования. Первое. Вы и я... Передаете свои кровные денежки в доверительное управление брокеру, и он все операции с вашими вложениями осуществляет самостоятельно. В этом случае вы не имеете доступа к управлению процессом, что влечет за собой высокие риски из-за ошибок или некомпетентности брокера. Ну, как говорится, вы свои деньги взяли и выложили, какой-то дядя что-то с ними где-то делает – а вам говорит, и то не всегда, что он с ними делает, как он с ними делает, будет ли прибыль, не будет ли прибыли, вы ничего не знаете, просто, как говорится, отдали и ждете, сидите результата. Это первое. Второе. Вы, дорогие друзья, самостоятельно открываете брокерский счет и размещаете на нем свои средства. Далее действуйте по своей собственной стратегии или присоединяетесь, к стратегии рекомендованного брокера и в точности повторяйте все его действия. Однако, дорогие друзья, этот метод требует специальных знаний и больших затрат времени. Он также несет высокие риски из-за своей сложности. Но, другими словами, брокер там э, вам говорит, надо покупать это, продавать то, и вы делаете в точности, как он говорит там, все делаете, делаете, делаете, и вдруг вам надо куда-нибудь на поезде поехать. И как только вы на поезде выехали, тут случается самое интересное, чтобы в это время что-то там поменялось на рынке, срочно какой-то обвал, какое-то падение, а вы не успели. И все, приехали уже, как говорится, к разбитому корыту, потому что вы не можете круглосуточно только этим и заниматься, если вы не профессионал, если вы не брокер. Нормально? Про два я вам рассказал, пунктика. Вот. А теперь про третий расскажу. Работа с ETF Network свободна от всех этих недостатков. Это прорывная новинка в сфере инвестиций. Подключившись к этой системе для получения стабильно растущего дохода, вам не понадобится личное присутствие и контроль за действиями трейдера. Вам не надо все время там смотреть, наблюдать что он делает, как он делает, куда он там что. Вам этого не надо. Алгоритмы платформы Финтропи настроены таким образом, что трейдеры не могут совершить невыгодную покупку. Рискованные операции сразу блокируются системой. Причем на этом этапе есть, опять-таки, несколько уровней защиты. И все это, дорогие друзья, в разы повышает надежность и предотвращает потерю ваших средств. Тут тоже все легко. Так вот, когда трейдер осуществляет сделки по купле-продаже активов в своем кабинете, автоматически те же действия повторяются и в вашем личном кабинете через защищенные алгоритмы смарт-контракта. Высокая безопасность данного процесса обеспечивается – проведением аудита безопасности смарт-контрактов компании Hacking – одной из ведущих в мире компаний в области безопасности в криптоиндустрии. Сейчас расскажу более подробно и более понятно, как вот этот вот трейдер что-то делает, у вас как-то там само все происходит. Я обычно привожу пример, вы, наверное, видели в кино или видели где-нибудь сами, как кораблем управляет капитан. Да? У него есть такое, такая круглая штуковина со стрелкой и ручка. Он так, он так эту отжимает, и там стрелка там, полный вперед, например. Полный вперед. Полный вперед. И что это значит? Это значит, что соединенные специальным образом для специалистов, они знают сельсин-датчик, сельсин-приемник, такая штуковина, которая в машинном отделении, она реагирует. То есть как ручку повернул капитан, так повернется эта ручка и в машинном отделении. Они сразу видят там полный вперед, полный назад. То есть между ними какая-то существует связь. И вот так же точно существует связь между тем, что делает брокер, и между тем, что происходит в вашем, в вашем кошельке. То есть вот параллельно он что-то сделал, и автоматически то же самое, те же самые действия, и делаются в вашем кошельке. Вот что брокер делает, то и у вас делаются вот любые какие-то манипуляции, понимаете, да? Вот какие-то вот такие вот. Понятно, да? Все одинаковое. Вот вот так работает. А между ними, как бы между между этими вот ладошками, здесь как бы смарт-контракт, который связывает, который связывает. Это все в единую систему. Итак, дорогие друзья. Сейчас очень важную вещь я вам хочу сказать. Все операции внутри платформы производятся в токенах стратегии. Токен стратегии – это некий такой контейнер, в котором хранятся активы. Те самые активы, которые выбрал для вас трейдер. И они через смарт-контракт становятся токеном стратегии. Токен стратегии – это инструмент, который не только повышает безопасность ваших активов, а вместе с тем и сам по себе растет в цене. Это является еще одной составляющей ваших доходов. Нормально? Теперь давайте я вам коротко расскажу о том, какие же доходы вы получаете. Сразу скажу, есть хорошая, у меня для вас хорошая новость. Верхний предел доходов не ограничен. Доход непосредственно от инвестирования составляет от 80% годовых. Эта цифра выбрана не случайно. Другими словами, 80% мы можем гарантировать вам в любом случае. Это именно столько, сколько надежно наши трейдеры смогут сделать для вас. Ну, к примеру, в прошлом году, за прошлый год точнее, не в прошлом году, за прошлый год, был получен доход более 200%. А в этом году, дорогие друзья, прогнозируемая цифра составит примерно столько же. Поэтому, дорогие друзья, участники нашей партнерской программы получили 200% годовых. Причем любой участник нашей партнерской программы 24 на 7 сможет Посмотреть в блокчейне в реальном времени информацию о покупке, продаже активов на внесенную вами сумму. Прямо заходите и смотрите, там все прям конкретно видно. Плюсики, минусики, что растет, что падает. Все прям подробно и видно. Итак, про вознаграждение. В нашей программе лояльности предусмотрено... Так называемое агентское вознаграждение за популяризацию и продвижение ETF-нетворка. Но это как раз то, чем я сейчас занимаюсь. Я занимаюсь популяризацией и продвижением ETF-нетворка. Так вот, все вознаграждения вы получаете в токенах стратегий, о которых я говорил. И в любой момент вы можете их продать, поменять, вывести средства себе на карточку или на банковский счет. Средства берутся из комиссии за участие в закрытом инвестиционном клубе ETF Network. И комиссия составляет 10% от ваших инвестиций. Другими словами, вы приходите, вкладываете туда э, некую сумму денег, и 10% – это процент за участие. Ну, согласитесь, это вообще практически ничего. Если да? сравнить 200% и 10% в 20 раз. Понятно, да? Так вот, вот, вот эта комиссия в 10% списывается не в денежном выражении, а в токенах стратегии. И ETF Network автоматически распределяет эту сумму таким образом. 5%, 5, 5 это средства, которые в токенах в зависимости от вашего места в структуры, структуре распределяется следующим образом. Ну, для того, чтобы вы поняли, я вам объясню, как это у сетевиков да, в сетевом. Хотя это не сетевой, это партнерская программа. Но все равно линии есть. Она многоуровневая. Это партнерская программа. Итак, первая линия. С первой линии вы получаете 2,5%. Со второй линии 1,25%, с третьей 0,625%, с четвертой и так далее, и так далее. Другими словами, с каждой линии, каждая линия, ниже которой процент, в два раза меньше вы получаете. Но зато на всю глубину. Это же круто, правда? Это было, я вам говорил, про 5%. Это было 5%, а теперь следующие 5 из 10%. Распределяются также по структуре в зависимости от количества токенов стратегии, которые находятся в кошельках участников. Данное вознаграждение служит для мотивации держать средства в своем кошельке Metamask. Другими словами, чтобы не было такого «сегодня положил, завтра снял», нам выгодно всем, чтобы у нас было больше денег. Тогда трейдерам будет ну, более эффективно работать, потому что ну, купить на 10 долларов или купить на 10 миллионов, там цены совсем другие. Понимаете, да? Вот. С этим тоже понятно. Теперь лидерский бонус. Есть еще дополнительный доход от доходов партнеров вашей личной сети. Те, кого привели вы и привели те, кого привели вы. вот И когда сумма инвестиций вашей структуры всей полностью превысит 100 тысяч долларов, вы получаете доход. Форму, там есть формула. Я, не, я ее так не расскажу. Устно. Она сложная, но она есть в нашем бумажном самом, как ее называют, в руководстве бумажном. В, документ, в документации все написано, все эти формулы, все прописано. Понятно. Теперь, дорогие друзья, я вам расскажу: за счет чего достигаются максимальные доходы. За счет чего? Важным моментом в работе ETF Network является повышенная мотивация трейдеров и жесткий контроль за их деятельностью, потому что это напрямую сказывается на доходах участников. Это осуществляется следующим образом: трейдер получает личный доход, внимание, только от прибыли, которую он создал клиенту, то есть мне и вам. То есть нам создал как. Он только с этого получает. Если он ничего не создал нам, клиентам, то он сам ничего не получает. Причем трейдер получает прибыль только через три месяца после ее фиксации. То есть сделали какую-то сделку, зафиксировали прибыль, и мы-то получили сразу, а трейдер получает через три месяца. Таким образом, у участников появляется дополнительная подушка безопасности по доходам. И это, дорогие друзья, хорошие новости. Это хороший инструмент мотивации для трейдеров. Что касается жесткого контроля, то сама платформа Finthropy зарабатывает 14% от дохода каждого трейдера. Именно поэтому идет постоянный мониторинг эффективности работы трейдеров, повышение их квалификации. Если показатели трейдера не устраивают, на его место берут трейдера, с более высокой квалификацией. Исходя из вышесказанного, дорогие друзья, платформа Финтропи работает так, что ей выгодно, чтобы вы и я зарабатывали. От этого зависит и ее доход. Представляете, как здорово. Вот. И теперь осталось, осталось коротко рассказать о том, каким же образом каким же образом подключиться к нашей партнерской сети. Ну, для этого вам понадобится завести на кошельке кошелек MetaMask, завести, если у вас его еще нет. Ну многих, кто занимается криптовалютами, такой кошелек есть, потому что он один из самых распространенных. Так вот, туда надо положить в свой кошелек 500 долларов в эквиваленте ну, вашей местной валюты. Вот, вот такой вот. да. И тогда вы получаете полный доступ ко всем инструментам и всем видам агентских вознаграждений. Также у нас есть вариант, если вы хотите просто протестировать систему, посмотреть, а правда ли там эти трейдеры, а чем они занимаются, а как? То есть пронаблюдать за ними. Так вот, вы можете положить на свой кошелек MetaMask эквивалент 100 долларов в вашей местной валюте. В этом случае вы сможете уже получать 80 с плюсом процентов годовых на эту сумму. Но зато вы не сможете никого подключить в партнерскую программу, не можете получать там разных этих бонусов и выплат. Этого вы не можете по партнерке, потому что, потому что почему? Почему? Потому что. Вот. Но мы, дорогие друзья, рекомендуем вам вносить эквивалент от тысячи долларов. Зачем это делается? Это делается потому, что вы, дорогие друзья, как только вы увидите, насколько хорошо это работает, вы будете просто удивлены, поражены, как это классно работает. И вам захочется получать и больше, и больше, и больше. Тем более, что если внесенная сумма там 10 долларов, 100 долларов, особой, особых доходов вы там не заметите. Но когда уже тысяча, то вы каждый месяц будете видеть, вау, Прибавилось, прибавилось, прибавилось. Представляете? Вот. Еще очень важная фишка, что в любой момент вы сможете добавить средства в ваш кошелек Metamask. А также их вывести оттуда, ну, за исключением комиссии 10%, о которой мы говорили с вами выше. Сейчас, сейчас в системе пока там было 3, 3 токена стратегии, сейчас 4 токена стратегии. И в перспективе всегда будут добавляться добав, добавляться дополнительные стратегии, ну, например, такие, как покупка автомобиля еще до сборки или вот недвижимость на стадии проектирования и много-много еще чего другого. Вот, друзья, в качестве итога могу сказать, что данный вариант очень безопасен и его можно использовать для оптимизации налогов, быстрых расчетов с клиентами, защиты ваших средств от инфляции и санкционных блокировок счетов, а также как надежное и конфиденциальное хранилище, а также как дополнительный источник доходов и даже как основной источник доходов. Нормально? Дорогие друзья! Обязательно поблагодарите того человека, который вас пригласил на эту нашу встречу. Или если вы смотрите в записи того человека, который дал вам эту запись. Если у вас возникли вопросы, то задавайте их тому же человеку, который вас пригласил или который дал вам эту запись. Дорогие друзья, теперь у вас есть уникальный инструмент для выгодного и безопасного инвестирования. И мне осталось сказать вам только одно, дорогие друзья. Присоединяйтесь в наш закрытый клуб инвесторов ETF Network. Все ссылки и контактная информация будет под этим видео, которое вы смотрите. Итак, дорогие друзья, с вами был я, Игорь Мерлин, директор по развитию международной партнерской сети ETF Network. До встречи в нашем закрытом клубе инвесторов, дорогие друзья. Вы можете задать вопросы, написав в наших чатах. У нас в разных структурах есть свои много всяких чатов. Вы можете туда написать, задать вопрос, который у вас есть, если он у нас появится позже. А также можете в записи пересмотреть эту, эту нашу встречу, либо у нас там есть уже там анимированная, более короткая, компактная запись. И можете это все изучить, дорогие друзья. Вот, Пожалуйста, друзья, если у вас какие-то есть вопросы, то вы их задавайте. Ответь более квалифицированно. Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Светлана, повторите, пожалуйста, первый вопрос. Второй, немножко здесь ответ. Ну, я спросила первый вопрос, за счет чего обеспечивается рост стоимости только на стратегии. Да, Второе, да, второй я, вопрос, я если все-таки, да, это инвестиционно, у вас инвестиции, вы позиционируете. Да, давайте это, да? сразу первого, да? потом и последовательно отвечу вам на эти вопросы. Угу. Вы не против? Да, конечно. Смотрите, в общем, рост стратегии обеспечивается за счет э, торгов торговых стратегий, которые торговых стратегий того или иного трейдера. У нас есть группа трейдеров, состоящая из трех человек, есть также управляющий трейдер, который контролирует работу этих трейдеров, которые управляют нашими токенами стратегии. Они составили четыре токена стратегии. Вот. И они занимаются ребалансом. То есть сейчас как на падающем, так и на тущем рынке мы можем зарабатывать средства. Но цель наших трейдеров, когда рынок падает, чтобы он падал гораздо медленнее, чем весь рынок. То есть токен стратегии стоимость токена-стратегии. Таким образом, за счет ребаланса где достигается. И когда идет рост на рынке, ну вы знаете, что сейчас идет медвежий, медвежий рынок у нас на крипте, ну, То есть рынок обвалился, его пресчет в последнее время. Вот. И когда он отрастает, задача наших трейдеров, чтобы токен, рост быстрее, чем отрастает рынок. То есть и на этом как на скальпинге можно зарабатывать, так же можно зарабатывать на долгую. И почему мы даем гарантии 80%? Потому что наши трейдеры себя зарекомендовали в прошлом году, они сделали 200-204%. Вот. Исходя также рынок пазл весь год. Вот. Исходя из статистики, которые есть у трейдеров, мы приняли решение давать 80%. Почему? Потому что, когда если мы заявим 100-120%, то тогда мы не сможем... Ну, представьте, мы заявили 120%, а делаем 110%. То есть клиенты будут недовольны. И мы выявили ту цифру, которую мы железобетонно дадим благодаря тем стратегиям, которые есть у наших трейдеров. Вот. За счет чего еще достигается рост? В каждом, в каждом токене нашей стратегии на 5% покупается токен Финтропи, то есть токен платформы, на которой мы сделали настройку. Вот. И, соответственно, с каждой покупки и увеличением клиентов на нашей платформе токен Финтропи растет. И также все те токены, которые находятся в той или иной стратегии, ну, то есть это токен стратегии, чтобы вы понимали, это набор активов. И, соответственно, когда приходит новый инвестор, а инвестор, который хочет инвестировать в токен-стратегии, при этом деньги никуда не отправляет. У него 24 на 7 они доступны, он может вывести на, на следующий день. То есть здесь не надо ни у кого спрашивать разрешение и так далее. Вот. И при каждой инвестиции идет же покупка на биржах, на децентрализованных биржах, биржах происходит покупка тех или иных наборов криптовалют, которые находятся в том или ином токен-стратегии. Соответственно, за счет э, покупки идет стоимость увеличения рост стоимости. Правильно? И вот за счет увеличения количества партнеров в нашей сети ETF Network стокен стратегии будет выталкивать, ну, токен фильтр будет выталкивать еще сам э, портфель, выталкивать наверх. То есть, соответственно, смотрите, у нас есть математические, соста... математические данные, нашим которые рассчитаны нашими специалистами, которые есть у нас в При полном ТВЛ в 10 миллионов долларов? Это когда они не отправили вы куда-то компанию в 10 миллионов долларов, а вот в целом. Допустим, у нас ну, тысячу человек или 10 тысяч человек находится в нашем комьюнити. Да? Вот по 100 долларов. Это вот 10 тысяч человек по 100 долларов это как раз 10 миллионов долларов. Вот когда у нас будет, грубо говоря, 10 тысяч человек по 100 долларов всего лишь в такой небольшой сумме токен финтропе вырастет до стоимости 1 доллара на сегодняшний день он на бирже стоит меньше 1 цента. то есть и это тоже обеспечить рост ну, в портфелях клиентов доходности Ну это пока Доход, предположение, что это может быть. А? Это предположение это может быть это может быть этого можете не быть нет это это произойдет потому что у нас трейдеры дают возможность. Но в чем мы уникальны, я вам скажу так. Наши трейдеры дают возможность зарабатывать 80%. Во-первых. И самая уникальность в том, что мы единственная платформа на сегодняшний день, которые говорят, люди, деньги отправлять никуда не надо. Они у вас лежат. Понимаете? И вы их можете завтра забрать. В любое время. Они лежат у вас. Ключей доступа у наших трейдеров в вашем к кошелькам клиентов нет. На сегодняшний день такой компании А чем обеспечен токен платформы? Токен обеспечен разработкой платформы Fintropy. Что такое платформа Fintropy? Платформа Fintropy это платформа, сделанная на Dexos, то есть это Web3 децентрализованная платформа, которая создана для того, чтобы крупные инвестиционные фонды могли перевести свое комьюнити в, в криптоиндустрию. То есть, чтобы они могли зарабатывать еще в криптоиндустрии. Такие компании, как Альпари, Finam, Вот. Ну и подобные компании. Это для того, чтобы они пришли. И когда... У них же тоже свои стратегии есть. То есть, она для этого создана вообще. Вот в чем интерес ее. И также клиенты этих крупных компаний, также не будут отправлять средства никуда, и будет доступ у них. То есть, здесь снижается риск блокировки счетов и так далее. То есть она уникальна, сама платформа уникальна. Потом, что еще у нас есть? У нас также дополнительно э, на нашей платформе стоят э, протоколы защиты. То есть трейдер, если вы спрашиваете, а может ли трейдер слить депозит? Нет у нас это свечено. Потому что у нас на платформе Fintech стоит определенный код защиты. Это то, что и вот Игорь говорил. Компания Hakeem у нас проводит аудит. То есть мы уже прошли два аудита. И вот эта защита, кстати, она, что дает? Она не дает возможности трейдеру приобрести заведомо неликвидный актив. То есть не купить шиты, как говорится на языке криптоэнтузиастов. Жаргоне. Да, на жаргоне, чтобы шиткоин не купить. Вот таким образом это происходит. То есть идет блокировка, и здесь, на этом месте, наш клиент защищен от слива депозита, ну, скажем так, от нерадивого трейдера. Ну, ну хорошо, понятно. у вас 4, 4 на вот, стратегии, да? Допустим, да, вот, а что входит ну, в портфель первого, допустим? Когда вот зарегистрируетесь, у нас в каждом, в каждом токене стратегии вы можете его открыть и посмотреть полностью, так как мы сделан на блокчейне. Когда человек инвестирует, он может смотреть в реальном режиме времени, как происходит ребаланс у него в его кошельке, на, на какие, какие средства, на какой бирже были куплены. И, и набор активов тоже там есть. Вот в каждом токе они расписаны. Также есть графики, роста, падения и так далее. Это все на платформе у нас есть. Это в реальном режиме времени. То есть 2,4 на 7. Человек говорит, это дом на полигоне. То есть, а вы знаете, какой такой блокчейн это прозрачность? Угу. Какой-то договор подписывает человек, который вносит... А Какой-то кипят... договор? Нет, вы не подписываете никакой договор. Деньги же лежат у вас в личном управлении. У нас обезлично, мы сделали специальную платформу, но децентрализованную. Для того, чтобы не проводить TYC, для того, чтобы, ну, скажем, на сегодняшний день люди, которые попали под санкции, или страны, которые попадают под санкции, могли воспользоваться этим инструментом и приумножать свои средства, невзирая на санкции, потому что web э, 3 и децентрализованные биржи и, во-первых, сейчас децентрализации, оно не регулируется. Вот. Хорошо. В таком случае, если э, э, вот закрытый клуб исчезает, то что... С, э, а деньги же у вас, ребята, в результате. Вот завтра мы закроемся, деньги как у вас. У нас то доступа нет к То есть люди потеряют только вот прогнозируемый предприятия? Вот... Да. Ну, средства свои ни в коем случае не потеряют. Угу. Но в любом случае у вас будут, будут закуплены активы, а так как платформа, создан для того, чтобы не покупать неликвидные активы, у вас будут закуплены все ликвидные активы. И, соответственно, с ростом рынка вы сможете их даже продать отдельно, можете их оставить в активах ждать следующего роста. То есть, ну, все полностью остается у вас. Ну, а с, какие, с какой криптой вы работаете, хотя бы скажите? Да там, ну, разные пары. У нас очень много пар. Вот посмотрите, там вот, зарегистрируйтесь, кто вас пригласил, там все будет видно. Я вам сейчас не могу сказать, я же не трейдер. Угу. Но Хорошо, там все люди, угу. Надеюсь, я вам ответил на все вопросы. Да, спасибо. Да, Светлана, могу добавить, что мы работаем с теми парами, которые на данную секунду выгодны. А нет, нет какого-то определенного, какого там вот спаривания, а вот как выгодно сегодня вот это нам подходит, мы это и делаем. Ну, угу, да. Мы не постоянно, постоянно занимаем при балансе ваших своих активов. И когда они производят прибаланс своих активов, своих, у вас происходит автоматически то же самое. То есть это, в принципе, продукт нашей платформы. Да. То есть вот мы, смотрите, мы когда запустили за первые два месяца, наши трейдеры сделали 83% прибыли. Потом это упало на 27%. Но что мы здесь можем делать? Когда мы вышли на доходность 83, мы можем также сами в нашей платформе есть возможность зафиксировать прибыль. То есть продать э, активы, они сразу моментально попадают на кошелек, на ваш метамаз. И когда активы, грубо говоря, рынок падает падают вниз, вы прибыль зафиксировали, и вы можете снова потом купить по более низкой цене. И дождаться следующего роста, потому что трейдеры же они не сидят на месте, они постоянно торгуют, постоянно делают ребалансы. То есть у нас набор инструментов существует, присутствует в наших особенностях. Спасибо. Спасибо, Валерий. Да. Напомню, что отвечал на вопросы Валерий Двойничков, основатель системы ETF-нетворк. Еще у Станислава какой-то вопрос. Станислав, пожалуйста. Да, да, вопрос есть. Слышно меня хорошо? Да, хорошо слышно. Да. Игорь, вы говорили по поводу 10%, которые распределяются внутри инвестиционного клуба. Причем пять из них уходит на покупку в Финтропе, я правильно понимаю, самого токена? Нет, нет, нет, не так. Когда вы, когда вы, инвестируете, когда вы инвестируете, когда любой клиент производит инвестиции, покупает токен стратегии, вот э, там же набор идет, там, допустим, биткоин, эфир, там, э, саль, ну салара, э, ну, разные наборы криптовалют, да? И вот от этой суммы 5% закупается токен синтеп. Вот от суммы да, инвестиций так. Я, я понял. То есть э, сама инвестиционная масса идет в работу, и 5% от этой массы идет на закупку токена. Да, и, соответственно, токен же тоже растет. Соответственно, когда появляется больше клиентов на нашей платформе фильтры, ETF Network, соответственно, на платформе фильтры, токен стратегии, токен фильтр начинает расти в цене. И тем самым все, он еще дает рост этой стратегии. Понятно? Да, я понял. То есть, чем больше комьюнити получается, да, тем выше цена токена. Да, хорошая вещь. Да, и, а, и, и еще у меня... Да, еще у меня вопросик по распределению. Вот я смотрю на крипторанке, да, был публичный раунд IDO и приватный раунд. Всего распределено там 2, 12 миллионов токенов, по сути, да. И вот тут есть такие крупные звери, да, как ZBS Capital, NGC ventures, там, Titan Ventures и так далее. Там сколько? 5, 5 штук. 5 таких серьезных крупных фондов, да. Вот они каким-то образом могут повлиять на дальнейшую стоимость, ну там слить, например, эти токены вообще в момент, или как-то еще? Я, я вам скажу так, Все. у нас, в общем, такие моменты присутствуют. Но мы что делаем на этом месте? Мы же знаем, как работает платформы и какие у нас следующие перспективы. Очень То есть, вот сейчас ли они ведут переговоры, не ведет переговоры а на стадии завершения с Арабскими Эмиратами, то есть они там еще на своем блокчейне делают. И все это будет размещено на платформе Финтропис. И я вам скажу больше, у нас планируется увеличение эмиссии токенов по той причине, что заходят арабские страны. А, и то есть к чем, есть, чем добавится еще? Если сейчас что делаем, пока он стоит мало, мы потихоньку себе еще откупаем эти токены. Ну, пока не один цент стоит. Мы понимаем, что у нас там, через три года будет тысяч, тысяч 10 человек. Вот 10 да. тысяч человек, по 100 долларов, вот уже один доллар. И, соответственно, мы заработаем больше на точке себе чем... Ну, то есть наша цель создать продукт, который будет соответствовать всем требованиям, для того, чтобы люди зарабатывали 80%, а будем давать 120, будет 120, будет 120. Для нас цель что люди не отправляют никуда средства, это основная цель была, чтобы были защиты от потери. И следующая цель – показать людям, что можно зарабатывать деньги честно, не отправляя никуда, то есть не терять. И это же в любом случае психологически это правильно. Ну и... да, как работают эти кошельки, я в курсе, да, что оттуда ничего не уходит просто да. там управление самостоятельно. Да, вот и поэтому основная цель – Создать комьюнити, но это комьюнити оно в десятки раз сделает работу больше, даже, чем те трейдеры, которые у нас есть, которые управляют токинами -то кротиками. Это okay. одна из важных составляющих. Но да, тем не менее, я понял, трейдеры, то есть... все равно, если трейдеры мотивированы, большой ТВЛ, высокий ТВЛ, так, вот 10 миллионов, трейдер управляет 10 миллионами. У него каждый день есть мотивация делать прибыль, каждый день прибыль, потому что он понимает, что мне ее получит, только через три месяца она отложена. А если не секрет, вот сейчас сколько участников в Финтропе? Есть такая статистика? Нет, статистики такой нет, там еще есть фонды, там есть крупные фонды ее сейчас являются. По ним статистика она никак не относится к компании «Детехнер». Ну, понятно. Ну, да, в принципе, сложно отследить в кошельке. Ясное дело. Да. Так, ну, все, вроде пока вопросов нет, пока все красиво. Спасибо, Спасибо, Валерий. Спасибо. Ну, вот как раз Валерий Двойничков, он автор всего этого дела, поэтому он лучше ответил прям, как говорится, из первых уст. Так, дорогие друзья. Если какие-то у вас вопросы есть, пожалуйста, еще задавайте или мы заканчиваем. Понял? Хорошо, тогда благодарю вас, что вы пришли. Еще раз напомню, обращайтесь, пожалуйста, к тем, кто вас сюда пригласил, вам ответят на вопросы или помогут вам связаться с более компетентными нашими специалистами, которые ответят на ваши вопросы. Основательно и понятно. На этом все, дорогие друзья. С вами был Игорь Мерлин и ETF Network. Всем пока-пока. Игорь, спасибо большое. Спасибо огромное.